Нашли центр комнат, отбили диагональ. Теплые полы работают только в том случае, если на них есть финишное покрытие. Соответственно, задача была такая. Тихо, молча, так сказать офигел. Они сделали целый такой конвейер, грубо говоря. Один человек. Привет, на моем канале выходил анонс ролика. 350 квадратов плитки за три дня. Знаю, что подзатянул с этим роликом, но не было возможности я снять финишную часть и сегодня мы это сделали. Так, как стала уже традиция, краткая предыстория данного объекта. Нам позвонил наш клиент, с, как всегда с болью и как всегда. Сроки нужно было вчера и прочее и прочее, то есть задача была такая, то есть большое здание, первый этаж, э, только теплые полы залиты были они, грубо говоря, весной, а вот уже осень и все никак долгострой объект не, не шел, но отапливать его как-то нужно, батареи не предусмотрено, а полы уже залиты давным-давно. Вот. но ну, Естественно, как все знают, что теплые полы работают только в том случае, если на них есть финишное покрытие. Соответственно, задача была такая, на, на сужа морозы, а очень срочно и быстро нужно уложить плитку. Ну и, соответственно, человек обратился к нам, потому что знает, что мы работаем быстро. Первым делом, когда мы сюда пришли, мы измерили плоскость, и, и я был просто в шоке, потому что... Стяжку, естественно, делали не мы, и, соответственно, она была, это не была стяжка, это было просто готовое цементно-песчаное, грубо говоря, мол, ну, молочко, раствор, привезенный миксером, залит, разравнен силами, я не знаю, людей, которые про маяки не слышали, соответственно, ну, очень ужасно было сделано, и они должны были затереть, это на следующий день не затерли, поэтому процесс нарушился, и стяжка сильно терлась, что, в принципе, хорошую роль для нас сыграло, потому что, если бы этого не было ну данный проект совершить было бы невозможно так вот первым делом что мы сделали мы э, взяли ротационный нивелир наметили для себя места которые нужно стереть отшлифовать привезли шлифмашинку правило и первый день Полностью все, получается, вы вышлифовали где-то вручную, где-то машинкой, то есть, дали плоскость. Сразу говорили с заказчиком то, что он... Возможно небольшие перепады по плоскости, но визуально будет ровно, то есть э, сильных требований не стояло, единственные требования это были, ну естественно, чтобы это все не поотвалилось и чтобы визуально было красиво. Естественно мы выбрали раскладку по диагонали, потому как она ну, скрывает некие огрехи, это конечно тяжелее в работе что нам по в последующую аукнулась конечно это диагональ вот ну и так мы с пацанами посоветовались и просто ради споры решили поставить себе срок 350 квадратов за три дня красиво звучит то есть по 100 квадратов в день сразу скажу у нас было четыре человека вот но первый день мы не посчитали вообще то есть соответственно подготовительный этап первый день когда мы все шлифовали это заняло реально целый день то есть, мы все пропылесосили. Пропылесосили мы примерно квадратов 150-200, не могу точно сказать. И очередной раз вытаскиваем. Ну-ка, давай. Снова пылесос практически полный. Весит килограмм 30, 30 наверное. получается, отгрунтовали и получили плитку. Вот, получили плитку, отгрунтовали, это мягко сказано, то есть мы всю поверхность залили в три раза, три слоя. Главное при укладке плитки обязательно обеспылить поверхность, не просто обеспылить. То есть нельзя погрунтовать пыльно и положить плитку. Можно, но плохой результат будет. Плохая идея. Сейчас мы пропылесосим, мы несколько раз прогрунтуем мы не будем использовать бетонный контакт, так как э, за использование бетона контакта плитка может отойти вместе с э, поверхностью потому что плитка это жесткий материал а стяжка это мягкий материал и он просто отойдет важно именно чтобы грунтовка проникла в сам не хорошо но ну, она слишком терлась мы поэтому хорошей грунтовкой обработали весь пол ну и соответственно утро следующего дня мы все разметили а, и положили а, положили первый ряд, то есть э, как разметили, то есть мы просто нашли центр комнаты, мы разложили плитку, посмотрели так, чтобы подрезка с одной, с другой стороны была из одной плитки. Нашли что? Нашли мы центр, отбили, несмотря на то, что у нас идет здание немножечко клином, нашли центр комнат, отбили диагональ, и начнем вложить нашу плитку. День первый, время. Как всегда, у нас час дня с утра начинается. Начинаем с утра. Вообще на моменте переговоров еще заказчиком мы сразу говорили, что мы будем использовать систему выравнивания плитки то есть свп потому как на маленьких объемах квартирах она сильно выручала здесь же мы в принципе я себе не видел работы без подобной технологии потому что с учетом того что стяжка была кривая мы однозначно понимали что что если где-то на большой слой ложить то плитка будет уходить и это будет очень некрасиво и это будет главное очень долго что у нас вообще никак не могло рассматриваться то есть самый первый критерий это была скорость э, произведенных работ соответственно мы закупили свп рассчитали примерно сколько нам нужно вот сразу хочу сказать по поводу стоимости то есть она не то чтобы окупилась а ну просто простая математика да если мы посчитаем сколько стоит свп на квадрат и сколько стоит среднестатистическая укладка плитки я точно не помню цифры но помню что чек был в районе 9000 рублей в пересчете на 350 квадратов примерно по 35-40 рублей за квадрат вот мы можем понять что данная технология заменяет нам ну нескольких рабочих как минимум которые гораздо дороже выходят в конце концов то есть если смотреть потом сметы цифры то есть затем мы, получается, после того, когда мы все отшлифовали, пробили уровни, все, мы поняли, что перепад у нас составляет примерно 7-8 миллиметров в местах, то есть плоскость уже ровная, но, тем не менее, где-то у нас немножко идут завалы, соответственно, ну, это все оговорено у нас было. Мы приняли решение сделать гребенки сами, то есть мы сделали 15-миллиметровые гребенки с помощью болгарки и, грубо говоря, полутера железного. понеслось. три с половиной часа нашей работы, вот можем оценить, что у нас тут происходит. Приходил наш заказчик, посмотрел на все на это дело, тихо-молча офигел и сказал, блин, это что за тема такая? Я, ну, человек, сделал не одно здание, в своей жизни." То есть, и он затянул много видел разных бригад. И он думал, что мы будем ложить тут месяц примерно. И он прикинул, что мы через два дня уже закончим. Говорит, я просто говорит, в шоке. И вот так вот. В общем, за первый день мы уложили там порядка 70-80 квадратов. пришел там такой комичный случай был пришел наш заказчик утром то есть ну он реально думал что у нас уйдет ну на это мы ему не сказали что мы за три дня собираемся сделать ну он знал что мы быстро работаем мы очень много уже делали этому человеку э, всевозможных разных объектов он пришел утром ну и как бы так, ну там то есть у него в голове, то есть что в лучшем случае мы там успеем на ну, недельки за две, то есть как бы, потому что он третье здание подобное строит, вот, и он представляет про сроки, про что-то еще. Когда пришел он вечером, увидел, что мы 70 квадратов заложили, ну он реально просто охренел, то есть, ну другими словами, я не знаю как это сказать, то есть скорость укладки плитки была колоссальная, не только за счет того, что мы, ну мы использовали вначале технологию 2.2, то есть, грубо говоря, у нас э, два человека было как бы подсобники и два мастера, да, то есть двое за, замешивали клей, что-то, может, успевали намазать, что-то еще, и, получается, мы шли друг напротив друга, то есть, ну, получается, один с одной стороны, другой с другой стороны, потому что мы разметили, чтобы, ну, плитку гнать с центра в разные стороны не с одного края, а с двух разных сторон, тем самым можно компенсировать какие-то ну, потери. Получается, как если все равно может, может идти какая-то погрешность, лучше, пускай она будет от центра в края, чем если с одного края начинать, то в конец приходится ну большой может быть перепад. Итак, у нас э, э, Второй день, так скажем, начинается в 12 часов в дня, как обычно. Для нашей бригады это, в принципе, норм. Поэтому вот э, сейчас мы будем начинать с уборки. Уберем и где-то в час дня начнем снова ложить плитку. И только после того, когда будет убрана полностью вся территория, мы начинаем наш второй рабочий день. Почему так важно уделять время уборки? Особенно, когда мы говорим о чистовых материалах, так как плитка – это чистовый материал, ее нельзя подметать. Потому что если вы начинаете подметать плитку, э, все равно вся пыль, она забивается в швы. И потом, э, в моменте, когда начинаешь ее затирать, да и вообще, то есть мы килограммы пыли выкидываем каждый день за э, собой. Если не убирать э, плитку с помощью пылесоса, ну получается плохо. И по поводу Вообще нужно отдельное видео делать один из важных моментов в работе в паре это то что тот человек который важит клей в данном случае это я он обязательно должен что сделать он должен играть не перед самой укладки она должна быть чисто протерта чтобы взять свпшечки у нас уже чистый там не должно быть ничего то есть поэтому при том когда намазываем клеем обязательно следим за тем чтобы наша грань была чистая в дальнейшем это очень сильно облегчает труд и влияет на финальное качество работы Мы поняли, что мы делаем что-то не так, и мы в наши сроки никак не уместимся, если мы не изменим тех... тактику. И мы применили следующую технологию. То есть мы разбили полностью все задачи. У каждого была своя одна задача. То есть один человек, он просто мешал клей и быстро его подавал. Другой человек, он намазывал, третий укладывал плитку. Ну и получается равняли. То есть мы сделали такую конвейерную систему. Вот <плодисмент> так к вечеру второго дня примерно у нас она образовалась сама собой. Ну и в принципе надо было с первого дня так делать, мы бы успели тогда. Итак, у нас 7.30 утра, начало третьего дня, пока греется чайник, ребята уже начинают все зачищать, все что у нас осталось вчера вечером, а фронт работы у нас ну, теотически мы должны сегодня закончить по нашему плану, но не знаю насколько это получится, фронт работы у нас следующий, у нас нигде не готово еще примыкание, то есть полностью все нужно подрезать, у нас еще нужно уложить квадратов, так наверное, ну, 100 или 80, я не знаю. Где-то примерно квадратов 90, наверное, так на скидочку. Еще плиточки нужно уложить. Естественно, нигде не готово примыкание. Ну, еще собираемся все это затереть. Ну, я не знаю, это, конечно, фантастика. Но ну, что из этого получится, смотрим дальше в видео. Еще сам не знаю. Несмотря на свое презрительное название Рохля, она оказалась незаменимым помощником на объектах вот такого вот размера, достаточно крупного, так как здесь мы выгрузили, ну, по самым скромным подсчетам, около 10 тонн материала. В принципе, если бы возить вручную, это было очень затруднительно, а так сказать, замечательно. дня мы уложили всю полностью плоскость то есть мы э, без подрезки уложили всю плоскость и тут мы уперлись в ну как бы в человеческий ресурс что ли в такую вещь как подрезка и тут мы конечно ну реально устали и уже к концу Четвертого дня, наверное, было ясно, что мы не успеваем немножко. Мы, естественно, не успели, как многие могут понять, потому что диагональ требует очень много подрезки. Также бывают всякие разные мелочи в стиле вот такой вот, которые очень тяжело предсказать. Поэтому чуть-чуть мы сбились с графика, но тем не менее мы, думаю, завтра захочу точно. Вот, у нас уже почти все примыкание готово везде, вот, осталось только затереть. Мы не стали сильно напрягаться по этому поводу, просто тупо взяли два выходных, э, сходили в баню, так сказать, и с новыми силами вернулись. Что касается подрезки по краям, то есть поскольку у нас ну, на эту квадратуру получилось примерно 80 погонных метров подрезки, но это довольно-таки много, с учетом того, что это под 45 градусов, то есть мы сделали целый такой конвейер, грубо говоря. Один человек отмерял, шел, кто-то стоял на, на станке, просто нарезал, вот. а Причем мы делали это ручным плиткорезом, делали мокрорезом, то есть весь комплект у нас присутствовал. На наш взгляд в самых труднодоступных местах для намазывания клея на пол мы используем метод вот такой нанесения клея. Пусть это будет немножечко дольше, но зато это практично. Гребенкой в таком месте можно намазать только небольшую площадь, но не все. Грубо говоря, в таких углах внутренних очень тяжело намазывать клей. Затем мы полностью затирали плитку с помощью а, тоже технологий. То есть мы использовали... затирочное ведро от ruby ну кто знает тот знает кто нет я наверное может сделаю обзорчик как нибудь на это ведро Оно очень ускоряет процесс затирки э, и улучшает финишное качество Итак, резюмирую что хотелось бы сказать, что самое главное в коллективе это правильное распределение ролей, то есть чтобы у каждого была своя зона ответственности, но тем не менее, чтобы люди друг другу помогали, то есть это уже наверное больше зависит от руководства, ну, это тяжелый вопрос, то есть не будем в этом видео об этом. На втором месте, на мой взгляд, это стоит правильное оснащение бригады и знание технологий, и использование их, то есть если мы возьмем данные ну грубо говоря данный объект э, я больше чем уверен мы бы не закончили и за две недели если бы мы не использовали систему выравнивания плитки поскольку она сэкономила огромное количество времени ну и третье это естественно дух то есть настрой коллектива поэтому когда э, в конце мы мы понимали что мы уже не успеваем в наши три дня и чтобы моральный дух не падал я просто взял два выходных мы отдохнули хорошо и со свежими силами еще за два дня закончили то есть я все равно считаю что эксперимент у нас удался поскольку чистую плоскость мы спокойно заложили за три дня и мы то есть еще два дня просто делали подрезку делали затирку есть в конце мы сдались на 5 с плюсом то есть скажем так получили огромный опыт в укладке массовой плитки соответственно соответственно на этом, наверное это видео закончится то есть вот так вот вот такая история.